Венесуэла, зачем тебе нужны сраные миллионы своей бесценной валюты? Хм, ну смотри, я могу сделать из них костер, когда мне холодно. Ну а когда мне скучно, могу сделать из них футбольный мячик. И кстати, ты здорово подметил в начале, что назвал моими миллионами сраными. фу Венесуэла, я все понял. Пожалуйста, прекрати.